Поэтому э, в этой плотности существует вот эта дуальность и двойственность. Еще раз, дуальность это, да, у нас плюс-минус, белое, черное. Да, нет, плохо-хорошо. Двойственность это когда я возник, вера в Я возникает. Поэтому, говорится, никогда второго не было. Это не значит, что какого-то второго тела. Это вот этого я, в которое уверовали, что я маленького. Маленькая, это просто идея. А идея-то что? Ничто. Но вера в эту идею, когда туда течет внимание, уплотняет. И кажется, что это на самом деле вот правда. И тогда нужно прилагать какие-то усилия, чтобы достичь просветления, например. И ясно еще.. Осознавать, что неважно какая маска, она нейтральна. Неважно вот здесь вот, Бог или дьявол. Это только вот эти вот пережитки, да, верований. Что вот это, опять-таки, плохо, а вот это хорошо. Поэтому, если что-то там хотя бы отрицается или вымещено, оно будет вот так вот все равно сюда вылазить. Пока не распознается, что вот эта рука, ну, так, хоп, это ваша самая рука.